привет, меня зовут Алина Волощук, и я менеджер агентства Турбанжур. А это моя маленькая помощница Анна. И мы прилетели в Турцию, всей семьей мы отдыхаем в отеле Клав Мега Сарай в Белеке. Это отличный отель для семейного отдыха, в том числе с маленькими детками. И я вам скажу, что детками отдыхать вполне комфортно. <связано> <связано> Наши малышки почти 10 месяцев. И это наш первый семейный отдых. Что могу сказать по поводу температуры? Сейчас температура воздуха около 30 градусов, температура воды 24-25. Это очень комфортно как для взрослых, так и для деток. Поэтому, кто боится, что в июне температура воды будет еще прохладнее, не переживайте, очень комфортно купаться. Что еще хотела сказать по поводу перелета? Перелет прошел достаточно комфортно, малышка у нас почти проспала весь перелет, и мы даже не заметили, как прошли 2 часа. Трансфер 20-30 минут, и мы уже в отеле. Поэтому с детками отдыхать комфортно, вы вот можете не переживать и спокойно лететь и отдыхать. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу отеля, по поводу перелета, обращайтесь, пишите, я все детально расскажу. Всем хорошего дня и всем пока.